Здарова бандиты, бандитки, а также их родители. С вами снова я Бобруха и сегодня у нас очередной Токсик. Советую посмотреть данное видео до конца, прожать лайк, оставить свой комментарий. Ну и не забывайте подписываться. Спасибо вам огромное за вашу огромную поддержку. Также вы можете выявить для себя урок, что не стоит агрессировать так же, как на вас агрессирует соперник. Поэтому будьте добрей и добро ответить добром. Вам приятного просмотра. А с вами был Бобруха. До скорых встреч. Пока-пока. Я лечу к тебе, родной, милый мой, ты милый мой. Я лечу к тебе, родной, милый мой, ты милый мой. Фига себе, я мог сейчас вертушку просто взять и сесть вертушку. Бес ебаный. Вот это поворот. Ч ⁇ это? А ч ⁇ сразу? Да заебалился Да я учусь, нет, я еще не нет, это. Нет. Я не умею, я учусь просто. Повезло просто с одного урона. Я серьезно, отвечаю, да. вон на YouTube зайди, посмотри, спроси у всех в чате, я только учусь, я вообще да. дробаша играть не умею, просто да, взял, да, вот, да. решил попробовать. Спину захуяю, ну вот, а по-другому никак. Если бы ты мне вышел вперед, я, я бы испугался, убежал бы ты шо. Не, не, не, я тебя с лица не убил. Ты только... Пока... э, там ракеты, чё стреляешь? Я иду к тебе, родной, милый мой, ты милый мой, отц.